Сюда, бакуган в бой, драгон на поле Блин, как делать? Он упал. Ну что, как в пятидесятом? А нет. А проиграл. Всем привет, бойцы. Меня зовут Макс Риск, и это у нас игра Бакуган. Третий раз у нас попадается. Так, так, так. Давайте вызываем ее на бой. Когда нас вызывает на бой, нам дают бакуган и нам выбрать Ага. Смотрим, смотрим. Может, давайте выберем Пайруса? А давайте-ка. А то, я думаю, зачем мне нужны Пайруса? И берем тебя. Как думаете, нормально? 100. G Сила 200. Драгоноид и 100. Думаю, нормально. Давайте в бой. Пока что я никогда еще не видел Бакука на уровне силы 300G. Пока что максимум 200G. Посмотрим. Ну, давай, чайно. Матч, реванш. Карта ворот на поле. И плохая карта ворот. Карта ворот. Вот сюда давайте. На поле. Думаю, что туда попадет. Ваша жизнь Так, давайте. Бакуган бой. Бакуган на поле. Урон сила 10G. Врунсила 200 g А, стом. Так, держимся. Ну что ж, Бак Смотрим, смотрим. о пачки, смотрите, 150G силы. Нам бонус такой вот. Ну что ж, давайся. Чайно. Раунд второй против Драку против Трюкса или как-то тебя зовут. Так Драку, ну давай сюда именно нашу карту ворот. Карта ворот открыта, раунд за нами. Баку по 200 Джим. ясненько У нас пока что все нормально. Вот этому профессионалы по Пайрусам бакуган бой Бакуган на поле блин блин блин это слишком уж и штучка, штучка это как будто имплантянины ладно мы проиграли возможно у него будет просто 0 до один процент а, -а, -а вот в общем дело? после третьего раунда можно получить столько очков 510 это очень много 510 ворот карту ворот открыть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 Вентус. Ну, тут по уровню, да? Каждый уровень, каждый Бакуган. Вот. 300 G силы. Даркус. Хаукор. Пайрус. Синдос. Не, ну они, конечно, красивые. Аквас. Нилаус. Ясненько, и вся Ух ты, тысяч джим. Ага, значит, 600 G это прям по сериям. Я помню, что тут максимум было 400 джим. И последний Бакуган хаос Нелиус. Угу. Потом будет 600 g Да, потом живут по 1000 За прям все сезоны. Первый, второй, третий. Я уже рассматриваю третий сезон. А вот четвертый такой нового мультяшный Потом посмотрю. Если вы хотите со мной смотреть, то посмотрим, как получится записать вам стрим об этом давайте на кусочки тут иначе нельзя тут у нас ракет какая-то хм, что-то тут не так э, здесь явно он сюда кидает ну что ж давай-ка макса вперед бакуган в бой бакуган на поле уровень сиджем -си и карта в рот открыть так-так-так-так Ага, Бакуганю не сработал, но нас уже плюсик 245 G силы. Ну что ж, получай. Аю -а 630 половить. Ну драго давай. Окей, Дэн. Бакуган в бой. драгу На поле. Блин, что моя карта? Минус. Блин, куда я кинул? Блин, не надо. Прошить не надо. Блин, минус карта. Да, это она. Я сам не ожидал. Ладно, драгон, ты сегодня устал. Как-то маловато. Он сильный соперник. Чем я думал. Ладно, ладно. А, это его карта была. Вот наша карта. Ладно. Берет. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Ну, как-то так. Ладно. Давай минусом. Ага, ладно. У тебя драгоноид. Так что... Это что такое еще? Тихо, тихо. 220. Блин, блин. Ладно, все, не сдаемся. акса в бой. Бакуган, бой. Бакуган на поле. А, а -а -а -а. Бонус команды. Ну-то, а после этой игры каждый игры дают ему бонус. Да, он выиграл меня. Блин. Хорошо, я тебе запомню. Ой-ой. Урай. You... Где шестой уровень? Ладно, подождем. Блин, поверю. Как так может обогонять нас? Драгу, прояснить почему ты ошибку сделал? Извини, ДН. Так, смотрите-ка. Вы братья Бакугир. Что это такое Бакугир? А, -а, а найдите части Бакугира для Бакуган в списке. Нажимаем. уху хо, -хо сколько тут надписи. Пайрукион, Драгоноиду, Вот с силе выбрать, нажмите кнопку выбора, чтобы снарядителем им Бакуган. и получить Преимущество в бою увеличивается всего своего бакугану. Вау! Дайте своему бакугану преимущество от бакугана другого. фракции Повышение шанса раскрутить вашего бакугана. Ух ты! Увеличивает эффект вашего Багугана и уменьшает эффекты бакугана противникам. Класс. Нажимаем. Ну что ж, дорогой, ты стал сильнее. Спасибо большое за подсказку. Ну что ж, давай с ним сразимся. Давай, матч реванш. А, а, ю, я тебе вызвал на бой. Хм, давай посмотрим, на что способен дн Или Макс Риск. Полигры открыть. Ну что ж, давай-ка. Так, куда мне, куда мне кинуть? Вот сюда. Карта в поля. поле. Плохая карта ворот должна быть где-то вот здесь. Бакуганы в бой. Баксатавар в бой. Так. Бакуган на поле. Что там делаешь, а? Покупает? Или что то такое? Так заметил. А, это мое точно. И 80% это у нас дополнение какое-то. Ну что ж, получай. Ух ты, неплохо, неплохо. Макс риск. Давай, бакуган и бой. Драгу на поле. Хрясть. А, давай, драго, давай, тащи, тащи, тащи. Блин, ну как ты мог? ⁇ Ты у нас... В бой, Бакуга на поле. Ха, ты не открылся. Ты закрылся там. Ну что ж, ты и чувак, у чувака. Ну что ж, давай-ка. Так, все нормально. же силы минус тебя. Ха, это мало. Ой-ой-ой. Так, скоро будет уже третий раунд. И. да, вот этот раунд вроде бы. Когда 3 Буган именно на поле будет, тогда могут они придавать нам силу. И она увлечит реально мощность. Значит, одного удара, получается. Ну что ж, карта получается. Она поможет мне. Вот, серия 2, он точно, Это почему. Когда будет серия 3, тогда у нас будет нереальный бонус. Нужно очень много класса, чтобы этот чувак не выбрал у нас так он тоже конечно может ну что ж получил то да ты хорош хорош бакуган драгон. покажи себя окей да не поведут не, поведу. не Подведу тебя, бакуган ой драгон у меня поля блах блах блах блах что блах блах блах да да, да что так-так-так-так-так нажимаем-нажимаем может 500 сделать да, маловато так, пока что синомката Способность карта способности активируется баку -пот. что это такое хам драгу Барс, вот это мощно это реально мощность 732 две силы 1000 опытов корень шестой. но бакуган нет, седьмой уровень, я помню. Открыта новая схватка. Масато. О, это, кстати, это чувак. Я помню его. Давайте посмотрим. Э -э Следующий схватка нажимаем. Вроде бы. Угу. Нет, ход, схватки нажимаем. Так, так, так, он отбойник. Отбойник, значит, умеет карты. так, э так, -э очень хорошие. Да, это он. так, так, так, может кого-то взять замен? Но у нас уже нету. Драгу все забрал. Будем пайрусами для приличия. Угу. Вам тут не сила. Вам тут ловкость и скорость, я так думаю. Ну что ж, Масаду, привет. О, привет, Ден. кузов Ну давай, давай. 160 сил Это нереально мощным. Так, я муж сюда кинуть по прямой. Враг Может... Тохал Кор. 300 g силы. Как так? Активация Бакугира. Чтобы вы высвободить мощь, выберите нога Бакугана Гира. Бакуган должен раскрыться на энергетическом Бакугире. Ясно, ясно, уже понял, так извиняйте. Если Бакуган активирует свой Бакуган Гир, то он будет действовать до боя. Действовать. Это, конечно, мощным Ну что ж, Бакуган бой. Бакуган на поле. Уровень силы 100 G. Карта ворот открыть. Нам... Карта ворот способна открыть силы. А, у Диагука... Бакуган не раскрылся. Ну получаем У тебя было 300 G, а у нас 100. У нас получается было 260. Он бы выиграл, если карта ворот ему бы унизила. Ну что ж, драгом. Нам сказали, что нужно все забить. Окей, Дэн, я за тобой. Окей, Бакуган, бой. Драгой на поле. Карту ворот открыть. Бакугир. Доспехи, бой. 250, мало там. Доспехи активированы. 310 G силы. Получай. Ха, неплохо, неплохо. Ты да что-то думаешь? Давай еще. Хауэр бакуган в бой бакуганом поле на я остановился, на танчочек такой красивый кстати как вам превышкам оцените в комментариях под низом также лайком также подписка на канал а быстро нажимаем это встречи битва мы прям не промахиваемся так-то так блин, 305 g даже до 500 можно копить так минуслом и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 да, он так называется. Бакугир. Нам увеличивается на x 2 Это ж мощно. На уровень. Но Бакуган. Даркус, хоулер. Как думать, его брать с собой? Или же останемся пайрусом? Давайте пайрусами. все классно пайрусом играть. Так, так, так. Нажимаем следующие схватка. Ямки. Что это значит? Вот ямки. Он ну, чтобы попадать. Или же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 ну ладно, драгун. Давай-ка на всю мощь. Не-не, сюда. Нам там у нас э, Гергар. Как-то его зовут Гергар. Бакуган бой. Бакугана болем. Э, Как-то так, вот, значит. Ух ты, он тоже кинул бакуган. А, это же не драгун. Блин, я перепутал, извиняйте. Перепутал. 800 же силы. Ага, минус. Что научился? Аю.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 так, минусы и плюс, дополнением Норм, норм. Ну что ж, получай. Это ты живучий какой-то. Хорошо, четвертый раунд. Макс Хавер в бой. Макс Хавер на поле. Драгу, блин. У него что, с доспехи? У него, наверное, доспехи. Блин, да, у него карта ворот способна. Это его карта ворот он выиграл, блин. А, мой уровень же силы. Половина, блин, а он мощный. Ладно, дракон. Давай-ка, сюда, Бакуган в бой. дракон на поле. Блин, как-то маловато натянули. Нужно было немножко налево, что ли. Там хоть покупотаем. Броня по нам. Блин, вы это видели? Блин под показывает 75 G-силы. Блин, это маловато. Мы сейчас проиграем. Нет, не делай это, чувак. Нет, ты слишком уж и сильный для меня. Бакуган бой. Ты ч ⁇ делаешь? эй блин. А он упал. Смотрите, он упал. Есть. У нас Бакуган там тот же силы Мы такие слабые. не ладно. Ждем драгу. Он там затащит. Блин, брак драгу. Блин, блин, блин. Бакуган бой. Бакуган на поле. ха получай. Файки у драгу. Ух ты, 150 кон Получай. А-а-ю. Неплохо, да, неплохо. уровень Корренсиус 75-65. У 75 нас больше. Драгу, ты последний бой. Давайте, это последний бой. Бакуган в бой. Драгуа. ой На поле. На поле Файстера, и как там тебя? Поле игры открыто, как мы уже сказали. Гортион. Минус. Парус. Я выиграл на 25. А, блин, еще продолжение. 10% у него осталось. Уровень силы 10%. Ладно, это последний Бакуган, не подведим. Бакуган в бой. Блин. Да блин, лагает или что это? не не нет. Ааа, -мо проиграл. И его карта ворота унизит. Как думаете, спасет наш мир? <смир> Или же нет? Да, конечно нет. <смир> Мы проиграли. Блин, ты сильный, аую. Блин, ну как так? Ладно. Уровень 7, 8. Вы это видите? Синдолл Спайрус, бакуя нашел новый Отлично, он заменит меня. Скорость с Wordulсом. Это значит для Вентуса. Хауса. Да, хаос. Наверняка. Ямки. Уриндрейте. Да, подождите, хочу и матч реванш с ним. Ну, это уже следующим сериям. Всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, вниз, лайк. И подписка на канал, если вы еще не подписаны. Ну что ж, ждем третью серию пока